Сегодня «Простобиз» поделится тремя бизнес-идеями, которые уже завоевали свою долю на зарубежных рынках. Первая идея придется по вкусу всем туристам, школьникам и остальным людям, которые устали от громоздких и нефункциональных сумок и рюкзаков. Идея Glide сочетает рюкзак и самокат. Прочный рюкзак из полиэстера с 25-литровым объемом основного отделения, имеет мягкую спинку и широкие лямки. У спинки рюкзака расположен раздвижной механизм, который превращается в легковесный самокат с выдвижной ручкой и тремя небольшими полиуретановыми колесами. Продают такой рюкзак-скороход за 90 долларов, что даже дешевле, чем большинство стандартных монофункциональных детских самокатов. С таким рюкзаком-трансформером добираться до школы, передвигаться по вокзалу или просто шопиться вдвойне быстрее и приятнее. Главное требование для производителя – удобный раздвижной механизм на спинке рюкзака, чтобы при носке он не вызывал дискомфорта. Продолжая туристическую тему, предлагаем следующий стартап – изготовление спальных мешков, которое легко превращается в куртку или даже платье. Для изготовления мешка вам понадобятся швейная машинка, плотный сетис для подклада, синтепон для утепления, нейлон для наружной части и фурнитура в виде замков. Чтобы обычный спальный мешок превратился в платье, добавьте пару молний прорезей для рук, несколько карманов, капюшон, а также затяжки по бокам, которые на ночь нужно будет опускать, чтобы сохранять ноги в тепле. Следующая идея – изготовление керамических чашек, но не обычных, а специальной формы, которая способна держать ваши руки в тепле. Это происходит благодаря особенной эргономической ручке, выполненной в виде накладного изогнутого кармана. Таким образом, заваренный чай или другой напиток равномерно прогревает стенки чашки, превращая ее в теплые варежки. На сегодня у нас все, а просто без вам желает удачных начинаний!